Друзья, сегодня мы хотим поделиться вот таким интересным каналом. Канал называется The Best TV. У наших друзей на канале много челленджей, много распаковочек и влоги, где они гуляют всей семьей и проводят время. Очень интересный канал, нам с детками очень нравится. Заходите, смотрите. Очень интересный и познавательный. Весело можно провести время с нашими друзьями. Учеба, у тебя есть два На, на кушать хочешь? Пойдем, я тебя покормлю. Барни! Кс -кс -кс -кс! Барни, иди сюда! Странно, я и хотел его покормить, а он не пришел. Мама, мама, а ты знаешь, где Барни? Он потерялся, по-моему. Ужас! Что, серьезно потерялся, а? что ли? У меня есть идея. У меня есть для вас сюрприз. А я его спрятала в комнате. Uh -huh. Пойдем в комнату, я расскажу условия. Пойдем. Uh -huh. Так, зайцы. Uh -huh. Пропал кот у нас, да? Плюс мама еще приготовила сюрприз. И условия такие. Нужно найти сюрприз в комнате. Uh -huh. Но не просто искать, а нужно убирать вещи. Посмотри, что происходит у нас в комнате ужас, убирать у нас вещи? квест на уборку, кто уберет вещи лучше и быстрее, тот, скорее всего, найдет эту спрятанную игру, Начинаем? Да. Давай. Камила, не просто бросать, а нужно собирать и убирать это место. Это наоборот не место, где оно должно все быть? Давай, молодец не нашла! не нашла Так ты же не убираешь, ты просто перебираешь это все Камила, давай Камила проверяет у нас шкафу, да? Игрушка много, но не то Есть? Я тоже Ну? Я ну и? Не Нету? Вот несчастье вот это. Нет? А это просто катер В ванной играться Я его не прятала, он так и лежал там так. Ну, в другом месте ищите. Где еще может быть? За картинкой? Попробуй за картинкой. Нет. Давай. Нет? Нет. Камила, так в одном месте зачем ты? ну наша, вот. да, наша фотография. Это Камила маленькая фотография. такая. Да, Камиле тут 9 месяцев. И мама. И мама. Камиле 9 месяцев. Ну что, квест провален? Мама выиграла? Да. Если вы не найдете, мама будет открывать. Да-да-да-да! Мама будет открывать. Вы что? Ну, вы молодцы, конечно. Убрали, умницы. Вещи свои убрали. Но... Я, по-моему, Да? Нет, там ничего нет. нет, нет. Это, компьютер. это компьютер, да. Ну. Ой, тепло. Тепло? Да. Ну, Уберите кресло. Вам же неудобно. Кресло в сторону убирай. А сменка чья валяется? Да. А? Кто бросил сменку свою? Я. Да, на место. Так, давай. Камила, тепло, тепло, тепло. Вот вы там, где искали, там прям тепло. Вот прям тепло. Ой, тепло. не тепло, тепло, тепло, тепло, тепло. Тепло, тепло. Нет, у Камилы нет в носках. Тепло. Горячо. Горячо. Может быть, смотри, мы нашли. Что мы нашли? Нет, он один. Мы нашли что? Мы нашли пропавших котят. А может, давай начнем открывать, и придет наш кот. Да? Может да. быть, и в бар не найдется. Мы здесь на полу прям будем. Ну давай, давай на полу. И ляльки там наши лежат. Давай. Пропавшие мяу нашлись. Где мяу? Давай. А что? Показывай. А ну давай, это, наверное, будут какие котята там, или просто серию покажут. Да? Это Или это первая серия? Это первая серия, по-моему, да? Здесь написано, да, первая серия. Пять котяток будет здесь. А ну да, подождите, давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Вот такие вот котята могут попасться. Смотрите, здесь пицца. Да, спица, такой котенок классный. А это что? Это вторая серия. Уже даже есть вторая серия, представляете? Mm -hmm. А сколько их здесь в первой серии? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16 штук. Всего 16. По 20 написано. А это 4, наверное, эксклюзив. Ух ты! Богдан уже раскрывает. Yeah. Распаковывает. А ну давайте по одному. Я вас не. Подожди, дочечка, давай по одному. Давай, Богдаш, ты открыл? Обалдеть, там пластили. Да, тесто а для А Вот ле... это что это? Или песок. Сейчас будем все смотреть. Я не знаю, что там это еще такое. Что еще что-то, давай, рассыпай, что тут. Вау! Еще есть? Положим сюда, нам здесь же не видно. видно. Вот Нет, еще. вот это вот давай еще доставай. Да, вот еще какой-то пакетик. Вот пакетик какой-то красивый. Я тоже Открывашка, открывашка. Подожди, давай один сначала распакуем, а то не видно. О, давай, доставай. Давай. Это у нас что, песочница с такой массой, да? Угу. Липкая. Давай. Как пластилин, да? Давай. Да. Что там еще что-то? А ну что здесь? Что это? Тут еще вот это. Это наклеечка какая-то, да? Пицца! Пицца, не надо на пол. Тут еще что-то есть. Давай, сейчас будем все смотреть. Что это? Давай мы ее от этого разорвем. Подожди, я ножницы возьму и сейчас будем смотреть. Хорошо? Такой еще ходок. Вау! А ну давай покажем. Вот такой вот ходок. Красивый. С обратной стороны Вот, которого Камила показывала. Такой и попался. Да, Ходок, Ой, ходок. Пицца, котенок. Наоборот, вот сюда. Вот какой милый котейка! Да, котейка птица. Где он у нас? Вот он. Вот, вот он. он, да. Вот он, котенок. Ложи, давай. Один есть котеночек. Давай, Богдаша, что? А какая наклеечка была? Открыли, нет? Mm -hmm. Открывай. Там... М -м -м. Я там этот mm -hmm. разрезал, да. А это что? что -то... А это худок, да, зеленая-зеленая сосиска. Такая вот, вот такая сосиска. И вот такая вот наклейка. Тоже. Кусочки пиццы и котенок там. Найди потерявшуюся котенка в пицце. Вот он. Так, Богдаш, давай. Твоя очередь. Распаковывай. Да, вот это. Вот этот? Давай, фиолетовый, да, вы да, да, меня... А какая глянь, масса какая интересная такая, да, да? разноцветная, классная. Это пластилин такой. Мягкий-мягкий. Можно лепить. И прятать котят там. Камила уже розовый себе выбрала, да? Ну давай, подожди, мы откроем Багдашину, а потом твою. Хорошо? Вот там что-то еще есть. Да, давай, пакетик, пакетик, Там и пакетик, еще что-то, помимо пакетика. А ну давай, давай, давай. давай. Нам интересно, интересно. Маме, по-моему, больше всего интересно. <соцентричь> и тебе интересно, да, маме. Очень интересно. Вот, смотри, какие я квадратики нашла здесь, да? Они были, наверное, между массой. Можно сюда вот котеечку уложить одного. Вот котеечек. И вот наклеечка. Я будем их складывать, да? Угу. И что у него здесь будет? хоп дог Вот такой вот зеленый почему-то. А почему у меня здесь рыба. Это, это знаешь что? Фраку. Это скорее всего формочки. Да, это делать формочки. Это же масло для лепки. И вот такая вот. Это как вот консерва вот такая идет. А у меня И коробочка. И с другой стороны рыбка. Коробочка? коробочка, да. Ух ты. Ну давай, открывай. Какая-то Какая все-таки там что-то есть, да? Да, что-то... Уточка! Покажи. Уточка! Ух уточка, ты! Это формочка такая маленькая, да? Да. Ой, какая классная! Ой, какая маленькая уточка. И для куколок Лол подойдет, да? Будут у -у -у. тоже как киси у них питомцы. Вот Теперь я Да. Сколько у нас много формочек, да? И игрушечек. Давай. Давай, ты второй будешь открывать. Давай. Ой. Открывай. Что там? Ты что все достал? Там. Что там? А что это такое? Кисточка. Кисточка? И все розовенькое. Все прям под камилу. Камила у нас розовый цвет прям обожает. Да? Такие маленькие такие баночки. Ну, давай. Розовый будем в одном. А это, кстати, наверное, вот этого. Да, это рыбка. Нет, это рыбка была с вот этим вот с твоим. Рыбка была, и вот эта вот тарелочка. А с вот этим вот который а может, пицце... По цвету собирал. Можно и по цвету. Без разницы. Это мне вот это. Просто так как попался. А нет, у нас цвета такого розового. Этому, наверное, все розовое будет, да? Да. А желтому тогда и зеленому. Что? Это тоже зеленый. А, у... Ну давай посмотрим, что у, у Камилы поможет. там еще попалось. Да, мама тоже играет. А, да. уже. Классная масса для лепки такая. Можно все заниматься. Да? Я вот так вот положу, одну. Вот, давай. Все, в одну кучку. Давай. Копать. Потом из камеры разберу. Да, потом будете смотреть, разбирать. И они могут меняться. Мила. Раз... У меня что-то есть. Давай. давай. Что-то розовое опять. Опять розовое? А то, наверное, все розовое будет. Красное. Красное? Да, красное. Багдаш, красный. Красный? Да, ты говоришь розовый. Это его, наверное. Вот его. Может быть, сейчас посмотрим, что нам там плакать. Давай, давай, давай, нам интересно, что там. Давай, давай, давай, нам интересно, что там. Я пока открою пакетик. Давай, открывай. Подожди, сейчас Блин, вот, это, вот эти формочки тестовать было очень классно. Да? Поставь лайк. Ну, а теперь смотри, как можно классно делать, да? Да, мне больше вот этот понравился. Ага. И вот это. Круто. Да. Аликурты очень. Что там у нас попало? Мы вот откроем пакетик. Вот наклеечка. Покажи. Да. Вот наклеечка какая классная. Покажи. Давай, давай, давай на ладошку. Ай хитрюга лежит и одним глазом за всеми подсматривает. Да? Вот симпат. Привет, пропажа наша. Привет. Эй, ты нашелся? Барни, ты такой красивучий, наш котейка. Смотри, мы здесь открываем котят. Вот такой вот симпатичный зелененький котик, который подсматривает за всеми одним глазом. Вот мы его тоже сюда в нашу коллекцию. Уже мы троих открыли, да? Нашли трех котят. Открываю. Так, угу, Давай, Бабдаша теперь открывает у нас. Вот. Что там у нас будет дальше? Ну, такой Синя, блевый, да, блевый. Синяя вот этикеточка Они этикеточки разные Розовая была, фиолетовая Синяя Я вот сразу should. Да, вот розовую Камила открывала Ааа... Что там? А попробуй вот так вот с уголка И все тесто вытащить Попробую Оно все под ногти залазит <с> <assez microphones> Так, что-то нашли уже Какая-то мисочка да? Что-то такое непонятное что же это? Что же это? Что же это? А с него сыпется Чирпаха. сколько? Чирпаха! Вот сколько мусора в него посыпалось? Чирпаха! Чирпаха! Где? Чирпаха. А это как шапка и как формочка тоже можно лепить из нее. Вот так вот. Знаете сколько с него мусора сыпется? Вот то, что пытаешься достать. А можно лучше? И маленькие такие крупинки падают. видно все на полу. Можно сюда, да. Он от, от вс... О, отскакивает от всего. У меня две наклейки. Да, правда. И две формочки. Вот тебе везет. Камиля по одной. <сёк> у тебя по две. Там у нас вот черепашка <сёк> розовая была. А здесь, что у нас здесь? У меня две Какой-то, не знаю, ежик или какой-то крокодил. Не знаю, что это. Не видно. Сейчас У меня две наклики. Что это? Ого! Вот Серна это котейка. Вот это жир трес. Вот И это такой милый. он пухлик. Сейчас, подожди, не фокусируется на двух. Сейчас на одной. Так вот мы ведем. Вот И классные. у меня два пакетика. Ну давай, один Канила откроет, один ты. Так нечестно просто будет. Да, давай. Да? Смотрите, какие классные. Такие глазки симпатичные. Вот у него юла. А давайте Одесса? на считалку. Она, да, она открыла. Она сует... Давай, мы вот сюда вот котейку этого положим. Не надо пока, подожди. Давайте давай. на угадалку. Давай бы с Богданом. У Богдана два пакетика попалось. С Богданом, давай насчитаю. На на давай, какой давай. руке убираешь? Давай. давай. В какой руке? Ой, вот, этот. Наверное. У тебя жирный большой пакетик, да, попался? А ну. Так, Камилочка, показывай, что у тебя там попалось. Вот. Вот, это. вот смотрите. А, что это? Банка. Это банка? Или стаканчик такой? Статанчик. Стаканчик такой красненький, красненький стаканчик. Я И такая доста... вот лапка, доставай. Видно, это розовый стаканчик. Розовый, да, а он красненький вот такой. И вот такая вот лапка там внутри. Да, на крышечке. У -у -у. Такой красивый. Все Ой, такое у меня что-то большое световое. Большое, фиолетовое. Давай. Глянь, как у вас эти два стаканчика быстренько открываются. <сFC> а, <сFC> круто. Много, да? А сколько ты там жмакаешь? Там Две штучки? Я его там пожмакаю. Ну что ты нас обманываешь? Мы видели, там что-то фиолетовое лежало. Не обманывай. Вот, вот. А кто-то кто спрятал. Ага. Где моя большая ложка к обеду? Ложка попалась. Попалась большая. Такая сиреневая. Ну, не очень большая, конечно. Такая фиолетовая ложечка, да? Это, наверное, его. Фиолетовый. Наверное, нашего в обжорке. Ну что? Классные, да? Какие котята да. вообще а когда ты еще стыд? сделаешь? Что сделаешь? Сюрприз. Сюрприз? Да. Ну, скоро. Я хочу собирать просто. Просто собирать. Тебе нравится искать сюрпризы? Да. А Богдану нравится, нравится разгадывать загадки и искать сюрпризы разные. Давай покажем, кто нам попался. Посмотрим. Нам попался кто? А? Вот. Вот этот вот. Да. из какой-то. Да? Потом Стал, кто у нас? Стал... Пикси. Пикси Парс. Да? Попался. 5, 8, 8, 9, Потом кто у нас? Чисик. Подожди, мы же посмотрим. Чиз. Да, сыр, сыр. Да, вот. И кто еще нам попал? А, вот. Розовенький. Вот тут. Вот вот. Став, да, ставс да. И спикс. Спикс. Вот такой вот, спикс. вот такой милоскоп. Да, вот такой милоской. Еще вот этот быть? Нет, тут кистичка. Только пять штучек вот в одной этой пачечке идет. Да, У меня есть такой коллекции. Да? да. У нас а вот это... проблемы с ним, а что он не всегда вовремя бывает такие интересные. Обжора, вот. Обжора. Где обжора? Этот вот специей, да? Обжора. Где обжора? Э, обжор у меня. Обжоркин, ты? Где Где ты? Этот тут вот с хлебом с каким-то, да? Может вот этот вот, который в молоке прям купается. Не, он Нет? не тут. Ну тут не, по, они дэгги, все дэгги, такие не ху... худенькие прям. А вот этот, Это он... пицца, да, это пицца. Вот фиолет. Фиолет. этот вот, смотри, здесь зелененький, а у нас по, по, этот, попался красненький такой, да, розовый? Бордовый такой, да. фиолетовый. Какой-то цвет интересный у него. А, а вот а а тут второй. А это уже, видишь, как-то другая вот серия. Я Написано вторая серия. Вот четыре у меня. Хотя везде не слышала, чтобы была вторая серия, да? Вот, мам. Да, Видел вот мне. такой вот симпатяшка. Вот он попался. Так самое главное, мы нашли и этих пропавших котят, которые были в пачке. Давай, и есть, кого есть. мы нашли еще? Барни. И барни у нас наконец-то нашелся. Наш. Да. Шестой котенок у нас, да? да. И наконец-то вот. попалась. Помимо у нас котят, что у нас еще? Да, ты, ты. У нас еще каждому котенку наклейки вот такие. вот Здесь котенок среди пиццы. Тут обжорка у нас такая симпатичная обжорка с мисочкой, да? Здесь среди покупок спрятался, да, в пакете. А здесь, здесь спит на розовой подушечке и подсматривает за всеми. А вот тут еще... Это четыре вот. у нас, да? В общем, пять котят и пять наклеечек. Мы еще будем куда-то наклеечки думать, куда их вот. приклеить. Да? Да. А ну, Камила, открывает еще одну наклейку. Да, я покажу, а потом ты будешь открывать. Хорошо? И вот такая вот розовая кисть, которая балуется. У нас барни тоже любит баловаться с нашими игрушками. Держи. Ну что, зайчата, понравилось вам видео? Да, очень. Или игрушки? А что больше понравилось, игрушки или искать игрушки? Искать. Искать? Камил. Не, расп... распаковка. Да. Камилочка, а тебе что понравилось больше, распаковывать или искать игрушечки? Что? Yes. Gonna... Искать! Gonna... Вот uh -huh. Фамилия больше понравилось искать, да? gonna... А понравилось больше gonna... О, тут внимание, внимание, внимание! Ну, она говорит внимание то, что здесь очень много мелких деталей, то что деткам надо не давать маленьким, да? Ну что, котятки? Всем пока, будем говорить. Да, всем пока. пока ставьте ребята. лайки, подписывайтесь на мой канал Богдан Ваш И ставьте за такую милость. ставьте нам, жмите колокольчик. Да. Всем пока. И, и не забывайте и, про наш инстаграм. Да. На твой да жмите на такой милаха. Да, жмите нам на вот такого милаху. Всем пока. А, да, он слишком приел. Точно.